так друзья показываем гостиницу кимера спарк holiday village гостиница бунгального типа очень большая зеленая территория все детали и нюансы смотрите в этом видео друзья вот такой вот небольшой интересный ресепшен гостиницы кимера спарк holiday village он условно находится под таким вот брезентовым, наверное, накрытием такой вот купол и непосредственно сразу как бы на открытой на открытом пространстве и вот у нас территория гостиницы очень очень зеленая территория просто вся утопает в зелени Друзья, смотрите, значит, это идеальная гостиница вот, для отдыха в июле и в августе месяце. Потому что в этот период на Анталийском побережье очень высокая влажность, очень сильно припекает солнце. И вот эта вся зелень, она создает очень комфортные условия на территории гостиницы. Mm should Сейчас мы направляемся к релакс-бассейну, возле него работает бар, бар до 6 часов вечера, музыка там не играет, там действительно релакс, тишина и спокойствие. Есть главный бассейн, там вся анимация, поэтому сейчас тоже видно. сейчас гостиница заполнена? На 85%, наверное, даже, даже на 90 практически, я бы сказала. Да, сейчас про ресторан расскажу, смотрите, у нас два 24 часа в сутки медсестра в отеле, доктор каждый день до 6 часов вечера сидит, все работает по страховке, как у гостей, ну и сам кумир, какая-то ранка маленькая, конечно, доктор замажет там йодом своим, перебинтует, это не проблема. Дальше, с той стороны начинается более активная зона, сейчас еще посмотрим один номер и пройдем сюда. А концепция алкоголя какая здесь? Ультра-олл-инклюзив. Я имею в виду, то есть местный, и, местный импортный? и импортный? Местный и импортный. Местный это пиво, вино и рак. Угу. Все остальное импорт. Wi-Fi в номерах есть? Да, по всей территории в номерах uh -huh. тоже. Это была релакс-зона, правильно? Вот релакс-зона, вы, на могли сфотографировать. Видите, музыки нету. Uh -huh. Музыки нету, тишина и спокойствие. Двухэтажные здания – это все гардены, гарден стандарт, гарден, сьюты, трехэтажные – То есть трехэтажных буквально несколько блоков. Все остальные гардены расположены по всей территории. У нас нету такого, чтобы нам бы вид на море, нам бы вид на сад, нету. Они расположены полностью по всему. Есть... Так, показываю вам номер Кемерас Фэмили, который состоит из двух комнат. В первой комнате у нас две раздельные кровати. Дальше у нас идет небольшой коридорчик, который отделен дверью. Тут у нас санузел. сан узле у нас есть душевая кабинка, унитаз, естественно, умывальник, фен и вся необходимая косметика полностью укомплектована в этом номере. Дальше идет у нас уже вторая комната, тут у нас кровать French bed, есть телевизор, есть зеркало, есть чайный набор, и балкон с видом на сад так это была тихая часть отеля и дальше мы уже переходим к активной части там где находится вся основная инфраструктура гостиницы кимера Парк holiday village Аренда есть 3 доллара инвалидные коляски тоже есть аренда у нас в ресторане внизу детский ресторан, детские стульчики есть также в главном ресторане. Второй этаж, главный ресторан расположен, внизу снэк бар. То есть, когда закрыт главный ресторан, открывается снэк бар. Наша бесплатная. То есть в отеле еда полностью бесплатная. Из еды только аля карта платный. Напитки тоже самое. Пола, водная пола, все проходит здесь. Арена, сейчас пойдем пляж посмотрим, увидите пляж, оттуда мы пройдем дальше, на мини-клуб, у нас есть мини-клуб, работает с четырех детей, с четырех лет детей принимает, до 12, после 12 лет есть PlayStation, но дальше говорят, как мне кажется, без доплат, PlayStation, без доплат, то есть не только до 12 лет, но и выше, и 20, и 30, ну, понятно, да. всем возрастам покорно, везде, да? Да друзья вот так вот выглядит э, сам непосредственно бассейн гостинице кемера Парк holiday village бассейн вполне хороших больших таких размеров все красиво все эстетично сразу возле бассейна пункт обменец полотенец шикарная просто идеальный идеальный, друзья вот газон смотрите вот так он выглядит просто. Я не знаю, я не могу вам передать это словами. Надеюсь, передает, передам это все в видео. Вот. И самое идеальное место под этими соснами в теньке в июле и в августе месяце в этом регионе, в регионе Кемер для вашего самого комфортного отдыха. И сейчас вот мы идем на пляж гостиницы Мерас Парк Holiday Village. Стандартная мелкая-мелкая, мельчайшая галька на пляже. Значит, дальше здесь у нас есть дорожки деревянные, чтобы можно было... Если у вас коляска, у вас маленький ребенок, то вам было комфортно передвигаться по пляжу. Есть пирс для тех, кто не любит э, заходить в море по гальке. Вот к водичке галька уже немножко покрупнее. Так, смотрите, вот это вот такая вот галька перед входом э, в само море. В гостинице Кимера Спарк Холидей Вилледж. Вот такой вот фракции. Ну и сам вход, показываю вам. Тут чуть-чуть, в общем, в принципе, такая же галька и на входе. Вход очень пологий, то есть э, отличный вход для того, чтобы э, ваш ребенок мог спокойно, безопасно зайти и поплавать в этом море. Так, показываю вам дальше шезлонги, зонтики, естественно, конечно, все тут есть у гостиницы. В принципе, пластиковые шезлонги, есть матрасы на них, то есть э, комфортно будет лежать, мягенько все. вот здесь кстати и еще проводится анимация у гостиницы кемерас парк holiday village естественно здесь есть ресторан сам ресторан мы наверное, посещать не будем вот но вон в отличном состоянии насколько мне объясняли туристы и персонал гостиницы кемерас парк holiday village А вот сцена на которой проводится анимация для гостей гостиницы это вечерняя анимация возможно и днем здесь что-то проводят в общем друзья пишите в комментариях тех туристы которые отдыхали здесь поделитесь с нами впечатлениями насколько тут интересная анимация Есть горка, две горки у гостинице Кемера парк в Да, они там не грандиозной высоты, но опять для детей покататься в принципе вполне нормальный вариант. И вот мы подошли. Кимерос Кидс Клаб, детский клуб для детей. Вот так он выглядит, друзья. Не маленький такой клуб, есть даже аттракционы. Потому, что анимация очень нравится, продиктовывает их, их. Э, прыгают, играют, каждый день у них своя детская дискотека, сначала перед взрослой идет детская дискотека, mm -hmm. они очень важные, на станцоры, потому что они сюда уже за полчаса приходят уже начинают готовиться. Mm -hmm. Почему? А карусель работает? Работает, бесплатно работает. Вечером, да? Да, нет, кажется, целый день. Целый день? Значит? Целый день, то есть, когда э, клуб открыт. Хотят, да? Когда кто-то заходит, мама, я хочу покататься. Здесь стоит э, аниматор. Включает, смотрит, это, работает там. Да. Вот теннисный корп, кстати, сзади. У -у -у. Настольный теннис. Смотрите, значит, вот там он есть теннисный корт, Вернее, э, вот он, теннисный корт, а там настольный теннис. А вот эти две горки, значит, работают по расписанию с 10 до 12 и с 14 до 16 туристы, которые отдыхают в гостинице Парк Holiday Village, могут покататься на вот этих горках. Да, они небольшие, но опять детям вполне достаточно этого будет, чтобы покататься. Так, друзья, смотрите, вот я вам показал гостиницу Кимерас Парк Holiday Village. По мнению почти всех наших туристов которые отдыхали в этой гостинице, это очень комфортная гостиница. Еще ни один из туристов, ну не назвал никакого вообще ничего э, отрицательного в этой гостинице. Друзья, те, кто отдыхали в этой гостинице, те, кто вы вот, посмотрели это видео, друзья, поделитесь пожалуйста вашим впечатлением по этой гостинице. Вот реально э, как ваши ощущения по поводу сервиса в этой гостинице, питания в этой гостинице. Вот нравится вам территория, не нравится, как вас встречали, поделитесь в комментариях, если вам это не сложно, потому что другим туристам тоже будет полезно услышать ваше мнение по данной гостинице. Ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации о том, как путешествовать выгодно и только с положительными впечатлениями.